Пуга находил. А на уроке работают. Давай! вообще... Легко, легко, хедай, несы. Утир. Серьезно, так, Алисия, приц. очень, Заебал. ха что не ты дурак, на место На место, нет, не полетит. На место положь? ш Костян, ну ты-то сочинешь кадр, Мишель. Ты чё? его, Стой, да. Я кластрофомик. Леха красава! Леха! Ты ему <свес> Смотри, сейчас отдыхаться начал, пиздец отдел. Отрубится хочешь? глаз выходит. Смотри, смотри. Будешь, сука. Будешь. Закатись, Рабатывай. Давай. Отошли от шкафа Да я уже застегнул её Я мне палец, сука, Я сейчас вам обоим въебу Trust me. Я нашел в горлах. Ну-ка, короче чтобы была я отвечаю вот так вот вот я думаю пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел пошел ты что, дурак, блядь? Скажите ему. Это он сказал. Я вообще сидел только что, писал только что точку поставил. Туск, что, туск, что, Тебя что? блядь? убьюся! блядь. Списи, не Списи, <булый> Смысл меня не стоит, говорит, толпой. Не Леха, не позорь класс, <класс>, <служие> <класс> <падет> <падет> Все случилось год назад. Когда мы его стукнули головой от бетона, спустились с лестницы. Со второго этажа. Все. А ч, значит? Вот, когда мы его стукнули головой от бетона и спустились с лестницы. Это когда было. <РУМ açık use> Это мой, NXT. А, Это мы вообще голову. А почему я делаю? Давай, Давай, да ты знаешь, Данис! Давай! А Данилкин. Да, отойдите, я вас сейчас обнюла. Вот. бублигумы. Ебаш, Иреша. Ран. Димон! Да! Нормально же закачаны, давай, блин. нам было полную мощь о, о, о, о, Ты на хзан Пол... Привык получать пизды <связь> Мал ебаный А то больше Чемпион. Чемпион. Ликербордчик ебадный. За ясный Похуй. Я побегу сейчас. Вот это. Для школьной газеты. Давай. Давай быстрее, пока он меня не поймал нах. Давай давай, давай, давай. Э, в Ютуб закиньсь, да? Вот так, руками, вылезь. На меня, посмотрите, баный. я уж замороз, где-то суха. Руками, руками! О, базорнит, нахуй. Побежал, Побежал Бублик! Нихуан, у тебя стены, что ли? Э, Буйок, ты постарайся пораньше подпрыгнуть, а до гольфа. Прямо отталкивайся и лети! Ебать, гольфы, нахуй. Че пизди же, бля! В Димон нас пиздил, наверное. Вот. Ну, да. Начинаем нашу трансляцию. Подожди, высота подожди, около, я скажу вам, десяти метров даже меньше и этот змельч охотит прыгнул я отбил да, сейчас то серый, я снимаю серый уйди все лучше все малину ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну ну нет, нет, я не боюсь. Вот тут закончилась наша прямой репортаж. Эй, да, ай, ай-эй! Ай.